Можно выступать как артист, как политик, как художник, как вам ближе. Тут только ваша фантазия вас может ограничивать. Звезды вам в любом случае обещают успех и, что немаловажно, серьезные доходы. Любовь и семья. 2020 год – не лучшее время для серьезных перемен в романтической и семейной сферах. Лучше постарайтесь держаться за то, что у вас уже есть и беречь это в этом году. Помните, что ваше счастье находится исключительно только в ваших руках. Здоровье. Большую пользу стрельцам принесет плавание. Еще один отличный вариант – это спортивные прыжки и бег. Все это отлично отразится на вашем самочувствии. Постарайтесь, пожалуйста, это в свою жизнь в этом году применить.